Будем с девять, ядерный Ядерно рассеян на заряду это значит, что у нас уже третья по счету глава. Мы с вами, Дали, делится, хорош, Аля, а скакали. Берем всякие вкусняшки и расслабляемся. Ну, как получится, потому что будет страшно. И... Так, Ой, да еще самое страшное. Самый топ, когда. Вроде третья глава это болото, да? да? Когда я нахожусь на учебе, я всегда постоянно на включаю страшилки. Одна. Когда бывает, остаюсь и смотрю их. Болотный домик. И как бы ничего нормально. О, отсюда самая трошанина. Будет или нет? Насчет прям лютой трешянина не припомню, но, по-моему, первый раз здесь банши должны увидеть. По-моему, уже тут должны банши увидать. Ну, я её так называю, потому что... Да! картины эти дома на болоте Точно, картины. нам надо uh, банши будет уматывать. я только хотела про картины сказать но это одно можно сказать и целое то есть а, самая основная роль это картины но дом О, на болоте пазл. это как испытание угу. то есть мы должны найти будем где-то пазлы Первую мы сейчас с вами найдем где-то здесь где-то на картине. Сейчас, погоди, на стол заберусь. С него было комфортно спрыгнуть его. Вот. А, вот, вон он. Вон он, вон mm он. -hmm. Мой президент, чё ты? Получайте по заслугам, грязные обезьяны. Лоб голоса в голове такая маленькая yeah. так ветки горят значного ну туда погнали открою один... маленький секрет здесь проход находится в картине Коп. Упал, да. ага. Кто вспомнил отсылочку лайк <coughs> по андорн он как-то вот так произносил. Ой, бля! Само испытание с ключами. Или это вторая картина с ключами, не помнишь? Не помню, поэтому для нас будет это с тобой маленький секрет. не Маленький секрет. с ключами. Потому что на второй там надо было через окно, mm -hmm. помнишь, прыгать и уёбывать от банши. Дорогие гости, срак и не его, с чай дохлёбывайте и Это мы банши имеем в виду. Она сейчас нам скажет. Дарова копать, чё припёрлись? Че с лицом, да, как дела, чё с лицом? Скорее всего с ключами, либо это что-то другое. Да-да-да. Это... Открывай полки эти, типа, получается. Полки я... в дереве? Какой мудак их сюда засунуть? Я да. вспоминаю то, что мы прошли с вами вот это вот со свечами, Оп, свечами. поднимаемся, потом куда-то мы с вами окно Сквозь вроде, окно открываем, открываем да. Крутаем окнище а помним. десантируемся да. бежим вот это О, Господи, дерево я испугалась вот когда мы просто вдвоем пытались это проходить я испугалась вот реально вот этого дерева потому что подумал что это банши немного по это напоминала так тут Было мы как-то должны забраться полно наверх не причем так чтобы нас баншиха не зухало это а сожрут не лезь, блин, не бил, сука, ём, ну, он тебя сожрет. Так, ага, это этот проход, помнишь, этот mm -hmm. идиотский? Ящичками. Это сразу дом на болоте. Да. Поэтому что мы делаем? Толкаем вот этот ящик вон. Мы аккурат... очень много, вот. кстати, тупили, когда хотели Я здесь хотели сразу с шестого прошел вот это место. Да, потому что я увидел этот ящик, я ему говорю, mm -hmm. двигай ящик. Никто не рассчитывал, что он упадет именно так. Да. Триггеры. Сюда также ящик он решил да. бросить. Опять слышишь звон бутылок. Mm -hmm. Так ощущение какая-то отсылка к алкоголю. Mm -hmm. Не, знаешь, даже сюда можно было забраться и без, по идее. Здорово. Это Я что чувствую? за обоссу? Я тоже когда удела, говорю, господи, это что такое? А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас в общашке Стас и обоссанный матрас. О, он, блин, на боссаном матрасе. Кто обосрал матрас? Она утром женара. Теперь обосрал кровать. О, второй кусок. Изи каточка. Так. Опять полкам лезет. Блять, точно. Заметь, банши до сих пор нету. и Охуево. А мы еще стебались, что вот это вот все, что в ящиках похоже на... Говно. Чисто реально похоже. Говнище. А, вот труба же, ешь кот. Так, стопы. Опять вот это место со свечкой. Может через трубу проходили, да? Вроде да. гади Мне не нравится. и сейчас банши. Юбки. Блин, сдохли. Учитесь, что игра бывает бага, и -то приходится загружаться с последнего чекпоинта. Так, так запазный пиздюк. Так. О, рисунок по дороге откопал. Так, это уже. Погоди. Так, кусок есть. Значит, это с момента, когда нам надо нырнуть в эту трубу. Mm -hmm. Образованную. Валом дерева, ой, как по горке. Там просто после этой второй трубы мост такой сейчас грибучий. Там и я по-моему раза два подряд навернулся позачал. А здесь надо обходить. Так, что мне не нравится. А, там ящик. Так, ой, а чист. вообще, знаешь, двою бы заораю. Это еще что? Это сказки. Звук кого-то барнук, кого-то жуют. Только мы не в Half-Life, и в общем проблема. Да кстати, я сейчас на самом деле пересралась. Я это серьезно. один один А он вначале отложил кирпичик, я и Да, чуть -чуть когда сейчас... помните в первой серии, когда банши у дивана стояла. Я Или сейчас как чисто из-за вот этих вот. <звирает> как будто придозита, блядь, надо и мы се Медведь чуть не пересталась по голову сразу Так, смотри-ка, еще <с Она> позже. <поменялась> в каком-то из проходов будет испытание, где нам будет минать не убежать. Нет. По-моему, Так, там вся как будто блевню и полита здесь тоже нарыгано угу. это асыт потолка нас равно в камине по на всем этом сидит был дворецкий друг два один из его хурская зель кирпич да. уронил да. да не не Я так, чисто иду по памяти. Поэтому, если вдруг кто-то смотрит меня как гайд по прохождению, ну вот, палите, куда я лезу. Ух, канах. Ебучие сапоги, блин. Странные педали. Два один, ладно, тот раз мы не зачитывали, этот а раз мы с вами засчитываем, потому что он пересрался. Сраные педали. Это <реклёв> <реклёв> реально пересрался этого звука? Я просто охуел, внезапно падения типа, сапогу, блин. Класс. <реклёв> <Нет. What's... реклёв> Как будто кто-то дохнет. Вау! Класс! Класс! Класс! Отвернись! Затянься отвернись! О, ётвою! Ха-ха-ха! панши в вот, окне торчит. Ну, увидели эту потрёпанную потрепанную ухту, блин! А <сех> <сех> вот и всю ночь я раз толпа. Не буду говорить кого, чтобы не оскорбить чувство верующих. Или там еще кого-нибудь. она значит, значит эта тварь бродит где-то рядом 3-1 У реально, блин, волосы на башке зашевелились Как будто у меня 380 херануло Ладно, я тоже чуть, -чуть глаз, поэтому я тоже себе защиту 3-2 все-таки Ну то есть это неожиданно было на самом деле Да, не ждам был знатный Когда вот здесь... мы проходили, мы ее не было в окне, вспомню. Нет, там вот эта шум камера был Но, но мы не был. заглядывали в окно, вот почему ее не было а. Так, выбираемся к колодцу, да, это, блин, то самое место с ключами, Блять, Будет весело. Меня ключики. Так, теперь смотрите, мне надо за каким-то... Вот. вот так маленький Я не ребенок знаю. мог это все сам поворачивать. Благодарил. там оптимальный вариант, когда чувствуете, что идет тяжело перехватиться, так скажем. То есть отпустить левую кнопку и начать мак. По новой. Блин. Даже тяжело дышать стало, блин, от усилия. Так, так, так. Блин, еще и... Да бляха, аж ты муха. Там надо 4 вроде оборота сделать. Не, жить можно, но бляха, аж ты муха. А, там доска юшкинку вот все О, а вот кусманчик Так, Здесь мамки. Видишь, меня сейчас кто не съело. Так, желтый ключ. Полерок сейчас начнется. Так, ну у меня-то пазла, вот, в общем-то. А, нам надо желтый ключ найти. Я помню, пойлер к сараю. И в сарае ключ зеленый есть. И открыть его при этом досками еще. Помнишь, мы с тобой и. Вопрос за завала, а где у нас вообще сарай-то находится? Вот я сейчас не вспомню, но надо сарай найти. птись. Что ты висишь, ты ключ-то сраный. А? <клы> Тихо, я тебе приколюсь. Хочешь прыгнуть? Нет, это ну, я дурак. Ты ключ не забрал? Да. <клы> <клы> <клы> <клы> ну ты... ]色elas. Ну ты, москаль. Там же два ключа, желтый. Иonnen. Нет, дело не в том, что там был кусок пазла в ведре. Nun. Я его забрал. Либо здесь, либо где то Там. Копочки. Копочки, конечно. Где она будет идти? Ранья, странья, странья, странья, странья, Тупо всему это реально была бабайка. Ебать, ебать, дупаяльниками. Я не из Белы сралась. Не, у меня как бы это... Эффект 220 я получил, но как бы жить можно. Ну конечно, когда есть дюга один, всё равно на лесу. Кто хочешь высраться? Блин. Атмосфера еще такая в полной темности. Да, когда светится такой экран, пусть у нас здоровенно-метровой на диагонали. А где вход в этот сраный сарай сарай, И что, звуки такие? А, вот он, с... сраный сарайчик. Да, блин. Затрахаешь ты падать. Опять испугался тем, что падает, да? Так. Петь нам, Оба. Оба. Крутит огромный вентиль. При этом еще кое-как достало все из колодца. Я удивляюсь, сколько всего это. Ну да. Мама услышит, а. пусть мама пройдет. Пусть мама... мама. И так не нужно убить бы посмотреть. Оружие замок... О, Смотрите, какая херня. Я не помню, что Как Ребенок вроде украинцев. Хай мама послышит. Ай, мама прийдет, ай, мама с менторой меня заберет. Вот так не бывает на свете, чё булы в милиции едите. Нас уже разбирает. Она сидит ржет, уже давится, не знает, как об этом намекнуть. Да, и как бы не заржать грубко. И вот смотри, вот сейчас вот это вот, как отсылкой больше попахивает. Смотри, вот. Типа, бабайка пинает. Ну, судя по всему, ребенка. Знаете, что мне это напомнило? Это как эти комиксы Хуана Карнелла Или эти цианиты счастья, тоже что-нибудь в этом духе. Угу, а? mm -hmm. так изображено прям так всё. Ну Да, схематичненько. Но он больше на старину Карнелла похоже. Так, небольшая заправочка, а ключ у нас перли в итоге, да? А, зеленый ключ у нас есть. Был эдба ключ, получается желтый. Ну, мы жел... использовали, получается зеленый. Идем к тем воротам. К воротам. Там ворота, помнишь, куда зеленый ключ должен а, подойти? Так. Нигде ебабайка не бродит. Там будет у нас новый от которой нам придется бежать. Я до сих пор этот момент помню. А, это там, где нам надо это, запрыгнуть по Шурику, да? Да, да, да, да. Она будет за нами бежать, и мы должны будем от нее... А, мы должны будем от нее прятаться, помнишь? Это, Сполни... Опа. это остается, сдохнули, да. вот... Опа! Что-то Вот и воевавая. Не вылезай пока. Оно еще здесь. Охуе, оно светствует. Не надо лучше вылезать. Пусть она пока уйдет, а то будет сдох. Она даже нажипила волосы, думаю, встали. Это реально был неждан. Звук такой, как будто тут рыгает в кустах. Mm -hmm, да, Может, есть без такое... подробности. Ой, ой. Mm -hmm. Так, суть по звуку, у меня сейчас опять придется от банши и Ладно, хорошо признаю, я испугалась. Ну признаю, зомби. Упорство тебе не занима. Эти глаза отвечают вс это вс. Mm -hmm запасный опять наверное она будет я думаю потому что повторяется опять же тот момент где мы с тобой должны ее тут опять увидеть спрятаться потом идти дальше И не должны мы никуда это прятаться думаешь ее не будет потому что вообще он должна появиться в тот момент когда мы открываем замок почему она появилась раньше я хер разберу появится А вот теперь надо текать. А из городу. Бипу. Бегом. А блин, что-то падаем, На самом деле, ползком передвиг... она передвигается быстрее. Ребенку два года что-то хотелось. Ползком она передвигается быстрее. Это особенность движка. Она идет. Быстрее, быстрее, быстрее. быстрее успели твою ж дивизию вчера на этом моменте залипал дольше а где тут то ли люк то ли что нет труба вроде должна быть, нет? какая труба? думаешь люк? может мне я не помню куда, ну короче как-то мы в сторону отходили, нет? А, то, по-моему, нам прямо надо педалить. Угу. А не, прямо корни. Ну, насколько я помню, где тут воспоминания, не? Да, Получилось, что сейчас далеко от микрофона тебя не очень-то и слышно. Было, по крайней мере. А, вот дверь. Закрыта изнутри, ага. Назад мне делать нефиг. Что-то откли. Стали по важному вопросу. Да забей. Ага. А Решетку найти. Надо, наоборот просто кусок пазла вставить а потом поскольку по моему сюда приходит бабайка мне надо будет может быть я не сплю а быть не тупить и вращать педали как можно быстрее да воспоминания а помнишь книжные шкафы да да да да это бабуизавр бросит. Это Нет, тут надо вовремя шарахнуться под шкаф. А вот этот сверлящий звук. Смотри-ка, мы ее обошли, по-моему, нет? А, вон, видишь, воспоминания, кажется, нет? Книга. Смотри, а? а книгу с тобой еще вроде бы, пытаем сейчас. Такое ощущение, сижу, как у меня 220 шарахнуло. Это незаметно. Волос у меня на электролуон деснатно, прям такой, вот именно, что это взъерошил. Не надо так. Взъерошу, взъерошу. Так, прям туда, через воду. Как говорится, бывают жизни огорчения, расслабьтесь. Так, вот только не прим, куда мы дали. Надо отодвинуть. Вот этот стул было, вот чья я забыл. И нырнуть в вентиляцию, пока не пришел бабайка. Книжку взял? Нет, ну она где, видишь? Воспоминания. Купол накрыто, Оп! Оп! Так, и теперь по тапкам в трубу. И... Uh -huh. so no, no, no, no, no, no. Да, случается. Так, мы теперь хотя бы в Сейзоне. So nice when we're through with all this. так смотрит когда мы с это вообще. было. сторону смотрю, он жутко упор это выглядит. Хотя что радует. Посмотри-ка. И скоро мы с вами подойдем к финалу. So Это будет полная задница. Uh -huh. <существует> В этом мы с вами узнаем следующее. Наверное, сегодня да. Спасибо всем, кто смотрел. Вот, как обычно, лайк, подписка. И до скорого. Адес, братва.